Я креститься уже начал. Ты ч мне подсунул? Я его в воду Короче, что я знаю про этот самогон? Самогон, самогон. Блин, это же за доллар, кому этот самогон? Мало-мало-мало-мало-мало-мало. А вот так это делать, Здравствуйте, уважаемые. Мы снова здесь. Иван. На том же месте, в тот же час. И теперь у нас новая алкодегустация. Дамы и господа, прежде чем мы начнем, хочу вам сказать, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео авансом. Иван все-таки с небольшим задержанием попал снова в кадр, на несколько минут буквально, и теперь он даст самую объективную оценку тем самогонам, которые мы сейчас будем опробовать. Все самогоны нам подогнали. Не за один из этих самогонов мы не платили. Поэтому все домашние самогоны мы сейчас продегустируем. Так что лайк, подписка, авансом. Ну а мы начинаем. Бартуем. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Не благодарить. И нам стоит проверить их на крепость. Для этого у нас есть спиртомер. Начнем... Ты меня она Начнем вот с этого. Божечки, только 40, пожалуйста, не 60. Вниз зеленый это 40. Вот это 40. Короче, что я знаю про этот самогон? <соц> Ч ⁇ ты самогон? Самогон. Бля, я даже забыл, от кого этот самогон. Он прозрачный, да? Ну тут не поспоришь. Он прозрачный. сделано с душой. А, я вспомнил от кого. Я вспомнил от кого. От человека, ч ⁇ имя нельзя произносить вслух. Короче, Саня сказал... Это Саня был. Да, да. Короче, Саня сказал, Короче, Саня сказал э, здесь э, хрустальный фильтр. Просто вот все, что мне нужно знать, это хрустальный фильтр. Как мы убедились, крепость 40, фильтр хрустальный. Давай посмотрим, вот он прозрачный, фильтр хрустальный, На крепость похож. Давай попробуем аромат. С молочком да. пахнет, да. Да, но не не излишний, не без перебора. Да, я... yeah. яблочный компот с корицей. Давай. Дрожжами пахнет. Градусов 40 мы увидели. Попробуем. Жахнем. Божественный. Все, кто любит корейцы, которые любят корейскую морковку, обязательно ставим лайк. Ставьте лайк. Самогон. Блять. Без излишков, ну сразу хочу сказать, без излишков. советский Как надо. Да. Без излишков э, дрожьевого запаха. По крепости то, что нужно. Если был бы такой же на 60, тоже бы зашло. Здесь нет перебора. Как-то распробовал, прям перебор тречей. Здесь именно то, что нужно. Э, хрустальный фильтр, да, вот так не сказали. Uh -huh. Это то, что нужно. Uh -huh. Как он? Исправленному верить. Даблкил. Давай, давай, давайте теперь попробуем. Темный самогон. На коньяк очень похож. Да, и он подан, причем здесь именно подан, подать от товарища. А что ты знаешь об этом товаре? Об этом товаре я знаю только то, что он для меня был бесплатный. Почему-то я не успел уловить информацию, потому это что. Это угощение было или это, это? действительно подгон. Это вот мужчина сказал. Возьми, А мужчина сказал возьми. Возьми, я подарю тебе самогон. Садись ко мне в машину. Ого, а тут чуть-чуть меньше сорока, да? тут вот, отстает, смотрю. Да, да. Та -та -та. Нет, но вы поймите, когда с любой присадкой, самогон, а -а -а. как бы ты там не изъебывался, мне кажется, он все равно будет Съедаете. меньше... Я вот не встречал, короче, чтобы был с, с, цветом, с, нас... с насыщенным цветом, ни разу не встречал, чтобы был самогон больше тридцати восьми. Интересный запах. Дрожжей фактически не чувствуется, да? Что-то добавлено. Ну, что-то чувствуется, да? В общем, запах интересный. Вы, к сожалению, не смогли точно определить, что именно здесь добавлено. Но цвет ух, близок, ну, близок это. к коньячному. Ну, это... маленько по Улетел я... так также, как предыдущий. Но по Вкусно. Ну, поядерный маленько. По да. мне, Ш... мне тут Ш... лучше, пока Но... реагирует. Первый? Да. Нам был он пока. Так, а Иван, нам было. Иван, закуси, пока они окончательно все не послипались, мак э, и чиз. У нее стыкаешь шилка и сразу весь против на вилке висит. Много э, Я постарался. Максимальный мак макси -макс и чиз. Сырный. Да, побольше соуса вот пока надо было. Да, побольше молока, соуса. молока, чтобы он Молока, было. Да, да, ты правильно. Кал, ты сразу делал, кал, мало молока, да? Мало, мало. молока, мало-мало молока. Да ну, нет, ну, давай, ну, давай ну, вот так. Конечно. Раз, два, три. Мало-мало молока, мало молока. А, а было... вот так она делает, там, да? Там рокового, должно быть. Мало-мало ну, молока. Я креститься уже начал. Ролик загрестишь. Что делаешь, если титик нет, евто мало молока. Да, ну хуже. Там ничего не поделаешь. Ставьте лайк птичкам и молоку и в описании. Тоже надоите молока. Ну то макароны типа безглютеновые, но мы типа, блядь, полезные, без глютена. Мы такие хуяк, блядь, из сливочного масла туда сотенчик, блядь. Я слышал, как вы готовили? Не, ну вот пока они были просто вареные, мы их пробовали, просто отваренные. А это, конечно, это вкусно конечно, не вкусно Вань. Ну полезно Просто вареные. А когда они вот сырчиком и с сухариками и со соусиком, это уже да, другой разговор. Но после того, как в духовке постояло, они сыграли. Сами по себе макароны безглютеновые, а именно глютен это дает вязкость. Мы чуть-чуть не, не долили молока, но молоко, я думаю, будет из-за того, что концентрированное, будет более жирное. А мало... дело не в концентрированности, а в объеме. Я ебанул 30. Абсолютриста! Нужно было просто больше объема, а не трактористости. Вот не тот комбайн завел, блядь. <свят> не, тот, не тот не тот флешбайк. без это, типа ты на диете, на спорте, там, я не знаю, там, что то воздерживаешься. От чего ты воздерживаешься? От чего ты воздерживаешься? Езда, нахуй, нас... Мы живем один раз, нахуй, от чего воздерживаться, нахуй? Пизда, на гореть, я только, как фитиль, нахуй, сутками, нахуй. От скорее чего можно воздерживаться? в воду будете, <свят> <свят> мы, да. Следующее. Выпили розовой воды. Кстати, эта песня группы Король и Шут. Или, по-моему, сольного альбома, если мне память не ошибает, она нахрен не ошибает именно горшка. Вот. Солиса. Да? Малиновая. Малиновый самогон. И здесь нам больше подсказок даст Александр закадровый наш голос. Потому как он стал посредником между этим подгоном. Что здесь? Самогон. Ничего тоже много не могу ну, о нем не сказать, подел. но а, я его поджигал мне кажется там 38, но он загорелся, был кайфовый, да. загорелся, но, не, но он охуенный. По мне сахар, я ну, не сладкоежка и по мне там сахарку многовато. А сахар сожжет, тоже алкоголь, он съедает. Сколько? Ну четыре. Ты чё че мне подсунул? Сколько? Ноль. На ёпчики блять! На ⁇ псике! Ну она горит. Смотри, ноль. Она горит. Попробуй, зажги. Ноль. капни на стол. Жги еще чуть-чуть. Она горит, горит. Ну. Тут интересная вещь. Я вам скажу, могу секрет сказать этой, этого самогончика. А -а -а. До этого я пил клубничный, и он был реально 42 градуса. Я не понимаю, почему сейчас не показывают спирттометр. Слушайте, он горел, но он даже не горел. Он обволакивается. Это тут секретный какой-то рецепт Супер с супер-сухопарником. Попробуйте. Я вам точно говорю, что я его второй раз уже пью. Сносит как надо. И голова свежая на утро, капец какая. Поедем на свой оператор. Давай. Не уверенно так давай. Ну это все, что я могу. Я вижу, как он горит, он горит не уверен. Ну горит не уверен, а он меньше говорю. 38 где-то. По мне так просто, блядь, нагрить у вас. Нет, вопрос, почему. Так. Выпьем уже розового малинового вина. Это малиновое? Малина. Малиновый самогон. Это все как-то связано. Кстати, ролик на угадываем вино вот здесь и в описании. Поэтому сейчас попробуем понять. Малиновый Будя. самогон. Ну, ну там есть градусов, кайфовый тоже. Но больше самогоном отдают, да, такой ну, Классикой. Там явно не 40 отдает. Там явно не 42. Я 42, говорю, купить. Но там больше 32. Давай финишируем и даем четкую оценку вот этой вот малиновой самогоновой бодяги. Утюжишь? Вот, да. Мамка привыкла. <смех> ну, что-то делать. Блять, вкусно, но нету реально сорока. Ну, вообще, в принципе, блять, ну я не знаю. Ну, Убийся, но все равно. Имеет место быть в том плане. Ну, не доказано, мало. короче. Нет, там есть, но ну, около 40, я не спорю. То, что там алкоголь чувствуется пиздато, нахуй. Он прям вот точно за 30. Сахар мешает взвесить. Объективное мнение сделать. Потому что очень сладенькая. Да. И вот, почему не люблю такие вот настойки? Употреблять волговор. Девичи такие. С утра я эту, блядь, пизда, башка просто пополам на. Ну а теперь. Все, что мы любим больше всего. Купаш. Ах, черт а. убери. Верхнюю. Красавчик. Стоит ли все это смешивать? Единственный, адекватный вопрос ч то бери. Да. Фритсометр. Зигу кидаешь? Кого? Пер перед зеркалом. Зигу кидаешь? Никогда. Значит, ты не националист. Значит, тебе кайфово. Твои оболочки. Теперь мы соединили все наши три самогона. Let's go. А? Остановитесь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Не надо мешать. Точно не надо мешать. Скажу тебе следующую точку зрения. По-моему, нам нужно было все таки их размешать, потому что такое ощущение, знаешь, когда делаю я глоток, сначала заходит заебись, потом что-то, блять, не очень, а потом как бы нивелировало. Это боль. Боль для желудка, не надо так делать. Ну что ж, а теперь самая ключевая точка нашего всего мероприятия. Нам нужно э, отведать кровавый Гэрри. Кстати, о Кровавом Герри я упоминал в каком-то ролике. Тот комментарий, который будет с цитатой из этого ролика, где я уже говорил о Кровавом Герри, будет закрепленным под этим видео. А Кровавый Герри это Самогон. Самогон. Самое главное. <клышко> Больше Самогона, вот что самое главное. Короче, Кровавый Герри это та же самая Кровавая Мэри, но только вместо водочки будет Самогончик. Сначала кровавый Гэрри из э, прозрачного самогона. Раз, два, три. Раз, два, три. Жменьку туда-сюда. И окай. И окай. И, в отличие от кровавого мэри, куда в идеальном рецепте, э, в настоящем, должен идти э, хрен, мы используем имбирь. Немножко натрем сюда имбиря. На ну, взлет сейчас. Ну что ж. Отскиад. Поехали. Блин, ароматно. Тут прям так вот прям. Мать его Гэри, это вот прям не Мэри, это прям серьезная Гэри. Не понимаю, что он пишет, мне кажется. <клёх> <И> я? <клёх> я не уйду, бля. <клёх> это мой канал, это моя квартира, <клёх> я не уйду. Не, вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Походу идеально. Для утра после вечеринки это самое оно. Имбирь придает вот эту вот свежесть. Это прекрасно. Теперь попробуем темный самогон. Бля, имбирь дал свою сочную, да? Вот сейчас до сих пор еще во рту есть. Ха, сейчас кто-то еще детей в садик ведет. Темный самогон. Блэк. Блэк Темный кровавый Гэри. О, а mm. здесь запах-то поприятней. От того был прям вот такой вот прям самогоновый, здесь как-то. Хорошо. Гурмада mm, Да, это вот, это вот на это. На... Вот, вот здесь прям вот на утро хорошо заходит. Такой вот прям. Он мягче, он мягче. В предыдущим как-то было вот. <кх> Всего достаточно. Тут непонятно. Как-то что-то не хватает. Самогоны? Естественно! Томата, наверное, чуть-чуть не хватает. Можно пару кубиков льда еще и Пару кубиков кнора. Пару кубиков адреналина, блядь. Чуть побольше томачка нормально. Ну, вот. Клубничный самогончик. Сейчас. Попробуем в состоянии кровавого геря. клубника с томатом. Как оно это будет? Отведаем? Ну что ж. Поехали. Блин, вот сейчас что-то у клубники сладкий вкус и томаты сладкие. И запах вот это вот как-то... Вот томат чувствую по запаху. Да. А по вкусу самогон. Вон, а по вкусу. А по мне так томат. А я томат. Я любому алкоголю рад. Они нормально, вот прям отличненько, я думаю. В общем, так легко залетает в существу. Короче, вот тот прозрачный в качестве кровавого герри не зашел, но он отлично заходил именно в чистом виде. Вот этот вроде как более-менее и в том и в том виде залетал. Клубничный, он прям вообще всех победил. Поэтому... поэтому Пейте клубничный Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пейте самогон, смотрите, какой именно самогон пить у меня и на канале. Так что такие дела. Пока. Капин! Капин! Капин так. Ну что, пока А вок перед зеркалом земле кидаешь? Никогда. От слова совсем. Вот прям вот. Красава. богом клянусь, никак. Да. Значит, ты не националист. Советского союза у нас нету Ты за ебаный кумон курс и союза.